Всем привет! Сегодня мы находимся в курортном городке улицы Ленина, первая береговая линия ЖК Golden Residence. ЖК Golden Residence. 19-этажное здание, построенное по ФЗ-214, центральные коммуникации, центральное отопление, паркинг подземный, небольшая надземная парковка и зона отдыха. Входная группа ЖК Golden Residence. Так, сами квартиры. Общий тамбур на три квартиры. Сегодня в продаже у нас 38 квадратов и 70 квадратов. Начнем с 38. Ремонт. Свежий никто не жил. Ванна вся оборудована. Всем необходимо. Теплые полы. Кухонная зона. Все выводы готовы для установки, место для телевизора, стола, кондиционер, шкаф, спальня 8 квадратов и зона отдыха с кондиционером, с отоплением, место для телевизора вот такой у нас вид на море море Сочи вторая квартира 70 квадратов также с новым ремонтом при входе сразу коридор гардеробная кладовка гардеробная достаточно вместительная коридор. Теплый пол теплый пол на кухне кондиционер спальня здесь побольше здесь 11 квадратных метров кондиционер и вместо лоджии балкон можно его застеклить при покупке обеих квартир 38 и 70 квадратов 108 квадратов плюс вы можете отделить дополнительно тамбур 5 квадратов 113 квадратов покупателю будет скидка. Для сравнения, апартаментный комплекс Волна 42 квадрата 36 миллионов чистовой отделки, апартаментный комплекс Мане 39 квадратов 34 миллиона с ремонтом.